Сами ну, конечно, нет, ну, нет, ну нет. вероятно, все вероятнее, конечно, все равно разделился, и он летел-то не один. Естественно, летел. И естественно, то, что нашли, это не самое. Я думаю, там еще много и много, а есть свидетельства потом, и мы разговаривали с людьми, и все, что еще фрагменты пролетели дальше, что их видели, и свидетельства, что они, ну, они упали уже за миасом. Там какую-то да, местность, такую там, тяжело проходимую горно-таежную местность. И их не засекли, значит хорошо. Здесь-то фрагменты четко засекли, что озеро, вот была пробита лунка, вот она, значит, вот он, он здесь. А часть фрагментов пролетели, еще выше пролетели, но они, я не слышал, чтобы их нашли.